Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях журналист Арсений Молчанов. Здравствуйте, Арсений. Да, Здравствуйте, Евгений. Первый вопрос будет такой. Вот скоро уже исполнится год с начала боевых действий на территории Украины. А вот если перенестись в прошлый год, что вы почувствовали 24 февраля 2022 года? Я бы даже сказал про 23 февраля смотрел новости, и что-то я поздно ложился, и в одном телеграм-канале, по-моему, в ВЧК ГПУ это, по-моему, ФСБшный канал, он такого либерального толка, и там после полуночи они опубликовали информацию, что на Лубянке свет в окнах горит, и что у них и источники подтверждают, что всех собирают на какую-то летучку. И тут я уже понял, что что-то не то. Еще э, мой коллега э, в Киеве накануне или два дня до этого сказал, что у подъездов в городе развесили э, адреса бомбоубежищ, и тогда я вот прям реально напрягся. Ну, в общем, я в итоге заснул и утром просыпаюсь, я тогда с девушкой жил, она меня будет, говорит, война началась. вот И мы расплакались вдвоем. Вот такая вот история. Потом я смотрю, у меня куча уведомлений на телефоне, я начинаю все это смотреть, включаю обращение Путина, ну, там получасовое, по-моему. Такой довольный, зло, довольно злой, через дефис довольно злой, такой, такой симбиоз двух прилагательных, сидит и рассказывает, что он был вынужден и так далее. До этого он уже тоже лекции по истории читал, как раз у меня эфиры были на RTVI, я это все слушал вот с таким вот лицом, ну насколько можно уже. Оказалось все серьезно, меня еще задело, он сказал, мы вам покажем, что такое настоящая декоммунизация. Как будто бы прям уже реально угрожал, но я до конца не верил. Я думал, что он играется, что сейчас вот, признают эти республики и начнется обострение, ну, по типу 14-15 годов, что там будет такая перестрелка и будет немного продвигаться и будет опять там Байдену, ну, не угрожать, но просить, чтобы там... В общем, с ним переговоры вести, такой, знаете ли, правитель мира, который только с Америкой может общаться, Украина для него, для него это не самостоятельный субъект. Вот я так предполагал, я не предполагал, что это будет война, думал, что это понты. Ну, такие понты, но очень серьезные. вот. И потом мне звонит мой друг из Украины, из Ужгорода, Гриша, он в Лондоне живет, и дрожащим голосом говорит Сене, я поверить не могу, а я сам не могу, ну, тоже поверить не могу, я вижу новости, как бомбят Харьков, как на Киев наступают, и у меня чувство какое-то опустошение, что я ничего не могу сделать, как будто бы вот один мой брат на другого брата нападает, э, Артур Смоленинов как раз эту аналогию приводил. Вот у меня то же самое было, только я почему-то тогда подумал, что про сестер, ну не знаю, у меня такая была аналогия. Вот, я понял, что все как бы все рухнуло, все, все что до и после, вот как бы это не пафосные слова, а реально какая-то... Такая, ну, реально учебник истории. и Вот мы созвонились и таким дрожащим голосом пообщались. Я, я говорю, мне ужасно стыдно, что я ничего не могу сделать. Вот так вот начался день, и меня позвали срочно на работу. Ну, понятно, там спецэфиры вот эти начались. Вот так вот вот этот ужас начался. А скажите, Арсений, а почему вот в российском обществе э, вот это начало э, не вызвало какой-то вообще реакции? Такое ощущение, что общество или было готово к этому, или наоборот было в каком-то ступоре Вот вы сейчас описали свои ощущения, но э, не было в обществе какого-то э, протеста. Я не говорю в такого э, буквальном смысле что выйти на улицу протестовать, но внутреннее какого-то протеста, что вообще против войны как таковой не конкретно сейчас Украина, а что. Нас воспитывали всегда, да, что война это плохо, что это недопустимо. Но общество как-то к этому э, отнеслось, э, вот пока не началась мобилизация. Очень так э, пассивно и как-то спокойно, ну да, да, что-то там происходит. Но не было вот какой-то такой э, реакции. Вот чем это, чем это связано? Да, это как раз, кстати, был мой второй шок, когда я в Инстаграме в сторис у себя опубликовал ну, все вот свои антивоенные высказывания. Там, Немцова запустил ну, года 2012 когда он про Путина, знаменитую матерную фразу сказал. Вот, и я думал, что, ну, хоть сейчас, вот это, наверное, точка, которая, ну, все, но ну, дальше уже нельзя. И смотрю, через пару дней появ... начали появляться посты, такие, там, про 8 лет, вот как раз вот эта тема начала. Где вы были, да, 8 лет. Вот. и, и какое-то, я начал понимать, блин, неужели вот даже, даже боевые действия против, как вообще Путин говорит, одного и того же народа, вот, на, вот настолько даже нет этой грани, которая может остановить, сказать, не, не, ну вот это вот слишком, да, вот. Ну, в 2014 году там Крым туда-сюда, там русские там э, защищали, но сейчас это слишком. Вот понятно, что уже Путин хочет там все земли какие-то э, забрать. И нет, и вот у меня был второй шок. Ну, понятно, что уже там спустя много месяцев э, я уже начинаю думать, почему так получилось. Ну, во-первых, да, это 8 лет э, пропаганды. И довольно успешно вот эти легкие тезисы, где вы были 8 лет, которые упрекают в лицемерии, наших бьют, какие-то такие болевые точки, которые можно достать у каждого человека, вообще без относительно взглядов и его образования, и на них нажать. Вот. И, ну, плюс в целом какая-то пассивность общества. Вот, наверное, все же посмотрели разговор Дудя и Кучера. Вот э, это такой собирательный образ Кучера, собирательный образ всех э, россиян, э, которым, которыми можно манипулировать. Есть агрессивная часть, ну, допустим, там 10-20% вот дугинцы, плепинцы, которых э, ну, расплодили сейчас и эту идеологию сделали модной. А есть э, миллионы, наверное, десятки миллионов россиян, вот это просто моя среда, в которой я вырос и учился, которые вроде бы и не туда, и не сюда, ими можно управлять. Вот, э, мы же помним... 2006 год, как считали фашистами грузин. Потом градус этой истерики успокоился, в Кремле просто вот волюм э, э, убавили, звук. И все, и сразу прекрасная страна с хачапурией вином. Следующий враг стал Украина. Вот, а 80-90-е. е Америка, там, уважаемый партнер, друг, сейчас это вот один, злейший враг. Вот это сверху идет. Но это все к вопросу. Вот первое, яйцо или курица, кто виноват? пассивности народа власть или сам народ. Сам народ заслуживает такую власть. Или власть делает так, чтобы э, давить на эти вот струнки народные, которые заставляют поверить в пропаганду. Ну, и перемножим на какую-то вечную российскую проблему ну, вот такой пассивности царя-батюшки, который всегда прав. Хорошо. Вот да. А вот с другой стороны, часть общества все-таки э, это не восприняло, но э, э, кто смог... Уехал из России и живет сейчас или в ближнем зарубежье, или в дальнем зарубежье. Вот я хотел бы поговорить именно о Казахстане. Я знаю, что вы находитесь именно там. Вот про, про свой опыт немножко расскажите. Как я уезжал? Или... Да, как... да, да, Как вы уезжали, почему Казахстан и как это целенаправленно или, или случайно получилось? Все, все тут э, случайно, да. Э, я вообще вернулся из отпуска из Турции, как раз началась э, вот эта мобилизация. Я еще, а, а друг, мы, он остался в Турции, и, ну, там по делам у него, там мама живет. И мы еще созвонились, вот Путин объявил мобилизацию. Он говорит, слушай, а может мне не возвращаться? Я такой, ну, слушай, обычно Путин делает э, два шага вперед и один назад. Ну, то есть, наверное, сейчас объявит, но не всех, и только там из деревень. Вот, и он вернулся, и как раз понеслась вот эта ерунда, что вообще всех, что и категорию В, которой я принадлежу, и, и другу, потом которому повестку прислали, когда он уже уехал, кто же категория В, ограничено годен, которые сказали, вроде как, призывать не будут. Вот, значит, как это было? 20-24, я, по-моему, сентября, я вообще уже всю неделю начал смотреть билеты, мониторил. Там, например, в Тель-Авив полтора миллиона рублей билеты стоили, куда-нибудь в Пешкек 150 тысяч. И я в итоге купил до Тюмени, думал, на автобусе в Казахстан поеду. Уже ближе к субботе, я уже дрожащими руками утром вот так вот смотрел билеты, которые оставались. А потом, смотрю, какие-то очереди появились, уже каких-то билетов не было. Думаю, блин, может быть, ну нафиг эту затею, сейчас, наверное, они что-нибудь придумают... Uh, и, ну, успокоит народ. Вот, но нет, в воскресенье мне звонит друг, говорит, слушай, если мы сейчас не уедем, то, мне кажется, будет uh, полнейшая задница. Давай садимся на машину, это был вечер воскресенье, uh, на мою машину, едем до Самары, и там уже пешком будем границу пересекать. И вот я побросал вещи в икеевскую сумку. Мы собрались, всю ночь ехали. Ну, он всю ночь е... потом рулем поменялись и эм, доехали до Самара, там бросили машину, на такси доехали до пробки, и там уже пешком ночью 25 километров мы тащились до границы. А скажите, вот я слышал, что сейчас э, Казахстан изменил э, правила пребывания иностранцев, если раньше можно было вот как, бы, как бы обнулиться, то есть выехать за территорию, потом вернуться, это не считалось, то теперь уже строго, по-моему, три месяца, да, и больше нельзя. Как это коснется, вот, может, конкретно вас и тех россиян, которые сейчас проживают на территории Казахстана? Ну, меня это уже не коснется, меня тут устроили на работу, ну, собственно, я теперь корреспондент РТВА в Казахстане, такой. Вот. Я сделал себе разрешение на временное проживание до конца года. То есть у меня все в этом смысле нормально. А, хотя я три дня просрочил. То есть там же дается 90 дней. И да. Я подумал, что 90 дней – это три месяца. И, и там, когда высчитываешь, я получилось три дня лишних. Меня хотели оштрафовать вместе с хозяйкой квартиры, потому что принимающая сторона тоже виновата считается. А, вот. Ну что-то сказали. Ладно, просто протокол предупреждения. И после этого мне уже одобрили разрешение на временное проживание. А так я только единственное потерял целый день в полиции, в полицейском участке провел. Ну, очень похоже на Россию тут <laughs> в этом плане. Вот. А для тех, кто вот это визаран делал, ну они либо будут сейчас тут, может быть, покупать, либо эффективно устраиваться на ИП. В этом плане тут такая, очень на Россию менталитет что можно в принципе и купить. И, в общем, если, хоть, если нужно, то, то сделают. А так почему? Вот это решение принято, ну, а, разные догадки. Вот первая такая официальная, что чтобы, ну, просто все не слонялись тут без дела, а поторапливают, ну, давайте либо бизнес открывайте, либо устраивайтесь, ну, в общем, а не просто тут время проводите. Как мне вот э, релаканты из Грузии рассказывали, что там, э, там же россиянам полгода или цел, целый год, по-моему, можно находиться. Просто так. И вот там без работы сидят, вино и чепури о, о судьбе родины размышляют. Ну, видимо, тут решили эту лавочку прикрыть. А может быть, вторая версия, что какие-то там подковерные игры с Такаевым и готовятся реально ко второй волне мобилизации, чтобы прикрыть Казахстан для нового потока убегающих из России. Потому что там же случай еще был, когда ФСОшника Казахстан выдал, избежал. Может быть, попросили взамен чего-то прикрыть границы казахстанские, потому что экономика-то очень завязана на России. вообще много всего такого, на что можно надавить, какие ниточки подергать. Вот две, <связывая> версии. две версии. Ну, надо просто для объективности сказать, что это не конкретно касается россиян, это касается вообще, я понимаю, иностранцев. Теперь такой вопрос. Сейчас эта тема немножко ушла, но несколько месяцев назад была вот эта горячая дискуссия по поводу хороших и плохих русских. И по поводу вины россиян, несут ли они вину или ответственность за то, что произошло 24 февраля. Что вы думаете вот по поводу этих двух тем? О, очень сложно. Я постоянно вижу эти баталии в интервью, и в комментариях на Фейсбуке. Ну, я, я ощущаю свою ответственность в том, в том, что произошло. Ну, я понимаю, что как бы лезть, прям бросаться на амбразуру, так вот, просить, как в странах Балтии говорят, давайте закроем россиянам границы, пусть они там свергают Путина. Вот. Кто-то очень хорошую аналогию привел. Украинцы, которые месяц просят у Запада оружие и тяжелое, и всякое, и предлагают при этом россиянам без оружия сбрасывать Путина. Вот. Я не вижу вариантов, при котором часть активных россиян, которые понимают, какой ужас произошел, могли бы пойти с голыми руками на Кремль. На всякий случай я никого не призываю, чтобы не получить плюху от ментов. Вот. А та часть пассивных россиян, но ну, она никогда не выйдет. Она только потом уже осознает, как немцы в 60-х, 70-х, ух, ничего себе, нас обманывали, получается. Может быть, какой-то вы уточняющий вопрос зададите. Чувствую ли я себя там, конкретно виноватым? Ну, для меня это такой сложноватый вопрос. Я чувствую часть своей ответственности, но я не готов говорит, что прям вот все русские плохие. Какой вопрос последний уже? Как вы думаете, вот вы начали с того, что российское общество настолько зомбировано и не готово к каким-то переменам, вот должен какой-то произойти, какой-то, не знаю, триггер, какой-то сдвиг, чтобы у людей щелкнуло, и они поняли, что все беды это не от Запада, не от Америки, не от Евросоюза, а все беды сосредоточены конкретно в Кремле. И вот это главная задача. Потому что, мне кажется, на сегодняшний день люди все... У них парадигма вот этого общего мышления в том, что мы живем плохо из-за санкций Запада. А они не задают вопрос, а санкции это, собственно, не причина, а следствие. И вот когда должно вот щелкнуть вот этот тублер, чтобы понять, что причина, собственно, не в санкциях, а санкции это следствие политики Кремля? Ну, сам, самое простое логическое заключение, которое можно сделать на первый взгляд броский, что чем хуже станет жить, чем беднее, тем больше вины будет обращено на Кремль. Казалось бы, логично, да? Посмотрим много примеров в других странах, и мы понимаем, что это далеко не всегда логично. Это логично в демократических странах, в странах, где гражданское общество и самосознание развито. Плохая жизнь, плохое правительство, надо поменять. В бедных странах совершенно, может быть, Противоположно. Бедная жизнь, значит, Запад <смех> еще сильнее виноват. Ну вот там возьмите какую-нибудь Зимбабве, гиперинфляцию в 90-х, 2000-х, и власть, они никто и не собирался там менять, не выходили на протесты. А вы, они вышли только в 2017 когда уже военный переворот случился, Мугаба убрали. Они просто вышли уже от радости. Может быть, внутри у них что-то сидело, наконец-то что-то поменяется, но никто не выходил. А протесты в России в 2011 году случились... Когда Москва, Питер, вот кто больше всех уходил, крупные города, прекрасно жили. И цена на нефть была 100 или 150 долларов за баррель. О огромная просто. Ну, казалось бы, все сыты, зачем вы уходите? Но выходили за права. А когда цена на нефть потом упала, или в те, те годы, когда падала, и когда плохо жилось, ну, никто не выходил прям так активно, не требовал смены власти. Тут для меня, вот для самого меня загадка, что может, быть, что может триггернуть общество, выйти на протест. Ну вот последний раз такие мощные 1917 но это уж совсем, э, совсем такая вот уж допекло. Не, вот я не знаю, 11-й год, тоже говорят же, городская интеллигенция выходила. Ну, Он, на, на вся часть, которая... Ну, Интересуются политики, у которых есть более-менее понятная система координат, в которой ну, существует весь западный мир. А вот в деревнях спросите, кто такой Навальный. Это Навальный агент ЦРУ. Реально так могут говорить. Ну что ж, спасибо вам большое, Арсений. Я думаю, что это наша первая, но не последняя встреча, потому что тем много и э, очень интересно... Послушать комментарий ваш. Я вам желаю успеха в вашей о работе и надеюсь, что мы с вами встретимся в ближайшее время. Всего доброго. До свидания. Спасибо вам.